Доброго времени суток, друзья! С вами на связи Игорь Жаданов. Итак, поехали! С левой стороны в меню у нас есть кнопки «Вывод средств», «Оплатить услуги», «Пополнить счет». Я сейчас пополню счет партнеру, потом мы их переведем. Посмотрите, как удобно стало пополнять счет. Во-первых, поменялся очень хорошо интерфейс. У нас очень много способов пополнения счета через систему Яндекс Касса, через PayPal систему. Это могут партнеры автоклуба. Те, кто находится вне России, пополнять. Также есть реквизиты для ИП. Посмотрите, Сбербанк, Киви, Альфа Банк, Тинькофф и банковский перевод. Есть также, видите, смотрите, банковская карта, Visa, Mastercard. Вы можете оплатить, пополнить счет. Я выберу Яндекс Деньги, пополню там на тысячу рублей. И посмотрите, как все моментально будет у нас происходить. Нажимаем кнопку заплатить. Платеж прошел. Мне пришла уже смс-ка. Сейчас пройдем в кабинет автоклуба и посмотрим. Вот посмотрите, вот она 1300 рублей. У меня есть пополненный счет. То есть пополнение идет моментальное. Теперь кнопка. У нас есть кнопка вывод средств. Вот Вывести можно на расчетный ИП, если вы не ИП. Можно еще и на банковскую карту вывести. Если ну, тут нужно быть гражданином Российской Федерации. Но есть волшебная кнопка «Оплатить услуги». Зеленая кнопка так называемая. И сейчас мы ее тоже протестируем. Итак, вот я перешел внутрь кнопки, нажав на кнопку. Мы смотрим, что можно оплатить. Оплатить можно сотовую связь. Вот они, Билайн, Мегафон. Ну, главное, у нас есть Мастелеком. Можно сотовую связь страны СНГ оплатить, можно оплатить интернет. И дальше мы спускаемся вниз, скроем здесь, видите, как можно заплатить за телевидение. Но меня интересует, как и многих партнеров интересует, да? также вывод. То есть мы заработали здесь деньги с вами. Вот у меня есть сумма, 1000 рублей, допустим, 1300 рублей здесь сейчас стоит. На эту сумму пока не обращайте внимания, я вам сейчас расскажу откуда она взялась, токены. Вот и мне нужно вывести деньги. Опять же я могу выбрать электронные кошельки, посмотрите, вот любые Kiwi, WebMoney, Яндекс деньги вывести. Могу заплатить там за игры, могу заплатить там Альфа-банк, опять же перевести, посмотрите, в Альфа, русский стандарт тиньков также вывести могу на любую карту пополнение карты любого банка виза Mastercard, мир пополнение тиньков карт вот друзья ну мне в данном случае по факту нужно допустим перевести на яндекс деньги Сейчас введу номер счета и перейду себе на номер счета и сумму в рублях я ставлю допустим те же там 300 рублей мы сразу видим, сколько будет начислено. Комиссия, это удобно. Вот, мне придет. Минимальная сумма, видите, от рубля. Максимальная сумма 15 тысяч рублей. Оплатить. Подтверждение по СМС. Вот, на СМС пришла уже быстро, моментально. Причем СМС приходит от автоклуба. Вот. И видите, друзья, операция успешно проведена. И видите, автоматом у меня здесь было 1300. И деньги снялись. Плюс моментально пришли деньги МС-кой, зачислены на счет то есть транзакция прошла моментально вот подтверждение моих слов почта видите время на ваш кошелек пополнен то есть не нужно ждать как было раньше там и то, то до трех дней от суток до трех дней там три часа вот тут это очень хорошо что деньги приходят сразу и еще у нас появилась очень хорошая возможность возможность для инвестирования Инвестирование в криптовалюты, в токены, в свою автоклубовскую валюту то бишь как можно здесь это все пополнить для этого специально сейчас тысячу рублей оставил партнерскую видите друзья можно вывести можно оплатить любую из услуг можно вывести себе на личный счет можно вывести на банковские можно вывести на электронные деньги это очень хорошо причем вывод моментальный сейчас немного компаний в интернете могут себе это позволить и показать и рассказать а у нас есть по факту то есть это не фантики которые там заработали и вывести никуда не не можешь потратить не можешь это реальные деньги вот плюс мы еще можем электронную валюту купить вот я могу их купить наши токены электронную валюту через систему Яндекс касса опять же через PayPal криптовалюты опять же могу купить через биткоин Сбербанк ну я могу пополнить и через личного счета я выбираю личный счет в нашу сумму вот она 1000 рублей оплачиваю сейчас придет СМС СМС-ка уже вот пришла моментально. Вводим код и подтверждаем. И посмотрите, сейчас изменится счет у меня. Вот видите, я купил токены, у меня счет изменился. То есть, друзья, партнеры, я вам в реале показал, как работать, что можно пополнять здесь, как мы зарабатываем деньги, как их выводим, как можно пополнить счет, вывести счет, вывести на свои реквизиты платежные, также купить электронные валюты. Итак, друзья, с вами был на связи Игорь Жаданов. Желаю нам всем с вами удачи и до встречи в следующих видео.